Друзья, всем привет! Сегодня у нас второй день просмотра. Валентина и Олег из Омска приехали выбирать квартиру до 5 миллионов. Вчера мы смотрели Идиллию, район Приморья за 4,950. Смотрели Бытху за 400 с ремонтом. Смотрели Мамайку за 5 миллионов. В общем, разные варианты смотрели, кое-что понравилось. Но решили еще посмотреть Хосту и, быть может, проедем в Адлер. Вот такое. Замечательное местечко, смотрите, все тут в пальмах, территория закрытая, вот такой задний дворик, многие из вас видели видеообзоры по квартирам, которые у меня здесь были на продажу. Сейчас покажу вам студию с ремонтом, с достаточно хорошим и с квартирантом. Значит, у нас тут отдельный вход. <звучит> отдельный вход мы зашли в эту На студии оно все. Прям такие очень даже симпатичные. И вот такой. Прям большой санузел. Смотрите, в санузле личные вещи, все такое. Вот. Поднобливатель, большая кабина. В общем, прикольный вариант. Значит, мы уже съездили в аэропорт, встретили еще моих дорогих покупателей, заехали в Касабланку, посмотрели э, воочию, вроде как определились и сейчас Поедем дальше, поедем, наверное, на переулок Фермерский. Посмотрели вот э, жилой комплекс Карат, который находится в кортом городке, только наверху. Э, значит, смотрели двухуровневую квартиру, я по ней камеру не взял, видео не записал. Почти 38 метров за 3600 Два уровня, даже море видно Кому интересно, звоните, пишите А зря я не снял видео, потому что на самом деле хоть и на горке, но не на большой То есть вот буквально тут минут наверное, 10 пешком максимум И вы оказываетесь на аспекте Ленина Вот переход по там море Зашли мы вот в это заведение под названием Ем Ем Вроде бы неплохо кормят, но мы какой-то подвох почувствовали во-первых, все по одной цене, шведский стол, сам накладывай. В общем, остались мы не очень довольны. Это мы переместились в курортный городок. Посмотрим квартиру с причастовой отделкой. Это прихожая. И далее вот такое пространство. 37,5 метров. Она правильной формы. То есть, -то легко планируется. До моря здесь, до моря здесь, Олег, дайте покажу, наверное, сколько, до минут 7 здесь, не больше. Не Море рядом. Так-то его видно, но сейчас его не видно, потому что все слилось с дождем. По 130 тысяч за квадрат. Вообще вот такой чистенький подъезд. Это у нас был жилой комплекс «Астория» на улице Чикало. Вот, а мы сейчас едем посмотреть, сколько метров до пляжа. Короче, метров 300, наверное, получается, что-то перекопали. Не знаю, что новый асфальт будут ложить. Метров 300. Море справа. Очень продуктивный получился день. Много что посмотрели. Несколько раз пришлось приехать в аэропорт, кого-то забрать, кого-то отвезти уже назад. Слава богу, приезжали не зря. Извините, если на что-то не успел озвучить цены, обязательно напишу в комментарии. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока. Это я вернулся в Хосту, где мы смотрели студию, 30 метров, кстати, стоит она всего-то 4 миллиона. Я вернулся сюда, чтобы показать дорогу на пляж, поскольку купил еще дополнительный свет на свою камеру, думал прогулять по темноте и покажу вам дорогу. Но там сильный дождь разошелся, да и этому свету не хватает мощности. В общем, я еще что хочу сказать, что помимо того, что до пляжа здесь получается всего-то 900 метров это 10 минут пешком а в соседнем доме а, еще продается большая квартира 130 метров с хорошим ремонтом а, ссылку на видео я вам отправлю по запросу значит спланирована большую кухню- гостиную две спальни балкон хороший вид на море стоимость 16 миллионов звоните пишите